<laughs> . Здесь будет сессия, насколько я понимаю, да. Да, где эксперты будут высказываться о наших планах. Будут делать какие-то предложения для того, чтобы куда развивать наши зеленые зоны, куда какие вопросы по экологии следует в первую очередь решать, город Новосибирский. Ну, наше обхождение в федеральную программу по формированию фан-зоны к футбольному чемпионату это оформление нашей набережной мы повернули по-своему это вопрос Это экологический вопрос, это экологический вопрос улучшение среды обитания благоустройства территории города Новосибирска дворов территорий парков скверов это вообще экология это экология и я надеюсь что как раз во время вот этих вот сегодняшних сессий это будет оформлено более так предметно что ли системно Um